Здравствуйте, с вами Максим Степанов, психолог и психотерапевт. Вы смотрите видео из серии рак, как исцелиться с помощью мыслей. Канцерогенные факторы рака. Канцерогеном называется то, что способствует появлению и развитию рака. Какими же бывают канцерогены? Существует несколько теорий. В первую очередь это канцерогенные вещества. В качестве одного из доказательств того, что эти вещества действительно вызывают рак, обычно приводится пример заметного увеличения заболеваемости раком при росте уровня индустриализации. Онкологические заболевания очень распространены в США, Западной Европе и других развитых странах. Поскольку обычно параллельно с развитием промышленности происходит загрязнение окружающей среды, при котором люди подвергаются растущему воздействию подобных канцерогенов, то считается, что рост заболеваемости раком является следствием этого загрязнения окружающей среды. И хотя обширная статистика и свидетельствует пользу этой версии, все же огромное большинство людей, подвергающихся воздействию вредных веществ, так и не заболевает, а те, кто явно не был подвергнут особо сильному воздействию канцерогенов, заболевают несмотря ни на что. Существует версия и о канцерогенной генетической предрасположенности. Стремясь объяснить, почему один человек заболевает раком, а другой нет, ученые пришли к мысли, что может существовать определенная генетическая предрасположенность, из-за которой организм некоторых людей производит большее количество типичных клеток или же их иммунная система слишком слаба, чтобы справиться с такими клетками. Однако поскольку генетическая предрасположенность должна бы передаваться от поколения к поколению, изменения на уровне всего общества должны были бы происходить очень медленно, а это не соответствует резко возросшей за последнюю половину века заболеваемости в развитых странах. Может быть главный канцероген — это окружающая нас радиация? Облучение может вызывать мутацию клеток, которые, репродуцируясь, способны приводить к онкологическим заболеваниям. Радиация является одним из главных факторов, подозреваемых в распространении эпидемии рака. На нас ежедневно воздействует солнечная и космическая радиация, также радиация техногенного происхождения на производствах, электростанциях, лабораториях, рентген кабинетах и так далее. Но вновь возникает вопрос: почему многие из тех, кто подвергался действию очень высоких уровней рентгеновского и других видов излучения, не заболели раком? Тогда как те, кто получил сравнительно низкие дозы такого облучения, все-таки заболели? Уже известно, что и питание может быть канцерогенным. В качестве одной из возможных причин рака рассматривают особенности питания. Некоторые ученые предполагают, что заболеваемость определенными видами рака может быть связана с количеством употребляемых жиров. Большинство экспериментов, проведенных на животных, подтверждает, что заболеваемость раком снижается при уменьшении потребления калорий. И, по-видимому, рак, как и другие заболевания, связанные с перерождением тканей, все-таки чаще всего поражает тех, кто переедает. Тем не менее, большого внимания заслуживает и вирусная теория рака. Согласно вирусной теории рака Опухолеродный вирус, в отличие от инфекционных, необходим только на самых ранних этапах канцерогенеза. И после возникновения опухолевой клетки, как считают сторонники вирусной теории, присутствие вируса уже не обязательно. Вирусы являются одними из самых главных виновников злокачественного роста клеток. Именно вирусы вызывают весьма распространенные онкологические заболевания у животных. И по данным современных исследований, четвертая часть всех случаев развития раковых опухолей у человека тоже имеет вирусную природу. Вирусная природа некоторых злокачественных и доброкачественных новообразований несомненна, однако для объяснения происхождения всех злокачественных новообразований под влиянием вирусов снова нет оснований. Невероятно, но оказывается существуют и канцерогенные факторы психики. Одно из самых удивительных открытий в области онкологии было сделано при сравнении уровня заболеваемости раком в различных группах больных, находящихся в психиатрических больницах. Были исследованы две группы пациентов с различными формами шизофрении – кататонической и и параноидной. Кататония – это психическое расстройство, при котором пациенты полностью отгораживаются от любых внешних контактов. Обычно больные с кататоническим синдромом ни с кем не разговаривают, не реагируют, когда кто-нибудь к ним обращается, не вступают в контакт. Очень часто они не проявляют никакой инициативы даже в отношении приема пищи или отправления других естественных функций. И таким образом они себя изолируют, защищают от внешнего мира. Исследования показали, что представители этой группы очень редко болеют раком. В отличие от кататонических больных, отгородившихся от внешнего мира, больные с параноидным синдромом наоборот чрезмерно чувствительны к реакциям окружающих. Часто они подозревают, что все вокруг участвуют в заговоре против них, и уровень заболеваемости раком среди параноидных больных намного выше, чем среди обычных людей. И тут создается впечатление, что способность кататонических больных закрываться от внешнего мира, каким-то образом защищает их и от факторов, влияющих на развитие рака, тогда как у параноидных больных такой защиты нет. И думаю, такое наблюдение в дальнейшем нам очень пригодится. До встречи в следующих выпусках.